Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Наше сегодняшнее видео посвящено к теме пахового канала. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Паховый канал располагается в пределах пахового треугольника. Паховый треугольник, в свою очередь, располагается внутри паховой области. Стенки паховой области, медиальная стенку образует прямая мышца живота, мускулюс ректус. Абдоминис. Латеральную стенку образует паховая связка, и верхнюю границу образует условная линия, проведенная через спина и ляка антерио суперю. И эта область называется паховой областью. Если разделим паховую связку на три области и с верхней третьей провести горизонтальную линию, мы получим паховый треугольник. Паховый канал располагается в пределах пахового треугольника и направляется сверху вниз, снутри к наружу. Если взять бумагу как условную брюшную стенку, паховый канал направляется сверху вниз и снутри к наружу. Так как паховый канал прободает переднюю брюшную стенку, он имеет два отверстия. Переднее отверстие пахового канала ⁇ Anulus inguinalis superficialis ⁇ он образуется прикреплением апоневроза наружной косовой мышцы к лобковой кости. При присоединении к лобковой кости апоневроз образует две ножки. Медиальная ножка и латеральная ножка. Также противоположная часть апоневроза наружной косовой мышцы тоже прикрепляется к лобковому симфизу и образует лигаментум рефлексум. Таким образом, три структуры образуют стенки наружного пахового канала: медиальная стенка (crus medialis musculus обликус externus) и курс lateralis musculus obliquus externus (наружная стенка) и нижняя стенка образуется лигаментум рефлексу. Чтобы понять расположение внутреннего пахового отверстия, посмотрим брюшной стенки со стороны внутренних органов во время эмбрионального развития между мочевым пузырем и пуповиной располагается урахус, но он претерпевает облитерацию и образует складку плика увлекались медиана. От наружной стороны мочевого пузыря к пуповине тянется плика увлекались медиана которая образуется от облитерации пуповинной артерии. И наружной стороны от артерии эпигастрика инфериор образуется плика umplicalis lateralis. Вышняя стенка, прислоняясь к складкам, образует своеобразные ямки Fossa vesicularis, Fossa inguinalis medialis и Fossa inguinalis lateralis. Если провести поперечный срез и схематично представить, то тут мы можем увидеть плика umbilicalis mediana, плика и плика umbilicalis lateralis. Между пликой умбликалис медиана и пликой умбликали медиалис образуется над... пузырьковая ямка фосса суправизикуляс или фосса fosse... суправизикалис. Между плика убликали медиалис и пликой умбликали латералис образуется медиальная паховая ямка. Фосса ингуиналис медиалис. И между пликой обликалис латералис и паховой связкой, лигаментум ингуинали образуется наружная паховая ямка. Фосса ингуиналис латералис. Внутреннее паховое отверстие, Annulus inguinalis profundus, располагается между плика убликали латералис и лигаменту ингуинали, паховой связкой. И с клинической точки зрения для нас интересна фосса ингуиналис медиалис, так как его расположение подходит к нарушенному паховому отверстию, и эта часть считается слабым местом бручной стенки и основное место образования прямой паховой грыжи. Также паховый канал имеет четыре стенки. Переднюю стенку образует апоневроз наружной косой мышцы. Нижнюю стенку образует паховая связка. Заднюю стенку образует поперечная фасция. И верхнюю стенку образуют две мышцы: внутренняя косая мышца мышцус абликус интернус, также поперечная мышца мускулюс трансверсальс. Как образуется паховая связка? Апоневроз наружной косой мышцы заворачивается назад и прикрепляется к поперечной фасции и образует своеобразную связку, которая называется паховая связка. Как образуется паховая связка? Во время внутритробного развития маяк опускается в мошонку и при этом он прободает переднюю брюшную стенку и образует своеобразный канал. Этот процесс продолжается с 7 по 9 месяцев внутриутробного развития, но в некоторых случаях маяк может не опуститься в мошонку, и это называется крипторхизм, если опускается только одно яичко, это называется монархизм. если не опускается два яичка, анархизм, и этот процесс в дальнейшем может привести к бесплодию. В Пахом канале проходит у мужчин семенной канатик фуникулюс, сперматикус. У женщин круглая связка матки, лигаментум террис утери. С передней стороны фуникулюс сперматикус или у женщин лигаментум террис утери располагается нервус или ингуиналист или подздошно паховый нерв. С задней стороны, фуникуль э, сперматикус или лигамент терс-утери, проходит рамус гениталис, нерв генетафеморалис. Этот нерв, нерв имеет клиническую значимость, так как при мочекаменной болезни боль может иродировать паховую область так как место выхода нерв с располагается позади мочеточника, и при мочекаменной болезни вследствие гидронефроза мочеточник разбухает и давит на этот нерв, и поэтому боль ирадирует паховую область. Спасибо всем за внимание. Если вам понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал и оставляем комментарий. До скорых встреч!